Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником Днем Защитника Отечества. Поздравляю всех, кто не понаслышке знает, что такое воинская служба, кто до конца предан ей и своей родине. В России офицерский труд и солдатская служба всегда были на особом счету. И потому наш главный армейский праздник проникнут уважением к вашей высокой миссии защищать страны. Почти каждая российская семья так или иначе связана с армией или флотом. Сегодня в обществе есть ясное понимание того, что без высокого уровня обороноспособности невозможно решать ни экономические, ни социальные проблемы, невозможно сохранить страну. Поэтому государство и впредь будет наращивать свои усилия, направленные на техническую модернизацию, последовательное решение социальных проблем военнослужащих. Будем и дальше совершенствовать принцип комплектования вооруженных сил, увеличивая численность военнослужащих контрактной службы и сокращая при этом срок службы по призыву. Практически, Каждое поколение россиян внесло свой вклад в защиту нашей страны. Особую роль всегда при этом играют вооруженные силы. Немало испытаний, к сожалению, выпало на их долю и в наши дни. С полной ответственностью и знанием дела могу сказать, что только благодаря самопожертвованию в мужеству и героизму наших офицеров и солдат преодолена очень сложная и очень опасная черта в нашей новейшей истории. Благодарю вас за службу, поздравляю вас с праздником, желаю счастья вам и вашим близким.